всем привет с вами владислав это обзор на самодельную технику двигатель иж планета 3 рама восход переднее колесо переспецованная на восходовскую ступицу минский обод естественно минская камера минская покрышка вилка от мотоцикла Ява 636 Сделано в восходовские родные траверсы. Вот. А, привод цепной. Звездами Ява. Передняя звезда тоже Ява ведущая. Была переточена токарем и аргонщиком переваренная. Зажигание. Зажигание от мопеда 45 ватт, без планшайб, закреплено на данном двигателе. Заводится без проблем. Вот. Будут проводиться дальше технические мероприятия с данным мотоциклом, чтобы он выглядел как эндуро дабы ездить по пересеченной местности. Естественно, у этого мотоцикла не будет ни документов, ничего такого, потому что это будет просто как спортинвентарь. Вот такие вот дела. Кому было интересно, и кому будет дальше интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем пока!